Друзья, салют. Решил я выбраться а, на небольшую разведку по грибы. Был некоторое время назад, полный ноль вообще, ничего не нашел. Сейчас еще раз, через пару недель схожу, посмотрю, может быть грибочки и пошли. Да наверняка пошли, только не в том месте я ходил. А так хочется лисичек жареных с картошечкой. Кошмар. Погнали. Пока тишина. Во, вот он, первый, друзья. Вот и красавец. Белый. Вот такой вот хороший чистенький смотрите прям вообще шикарный рядышком никого нету о вот он второй Ха-ха, попался смотрите какой красавец Шикарно. Первые грибочки Ха -ха, в этом году. Здорово. О, о, смотрите, какие красавчики. Ух ты! о вот красавица О, целая поляна. Но это не наши грибы. А лисичек что-то нет. Пришел я за лисичками и не нахожу их. Вот, друзья, сбил хорошенького какого ногой. Ну ничего вроде целенький хороший. В нашу складываем. Что есть? есть? Это да. Ну-ка, ну-ка. Темно тут, правда. Ничего не видно. Посмотрите, это что? Белый. Огромный просто, просто огромный. Боже, гнилая вещь. О, какой. О, вот это монстр. Ну, вот такая вот. Шляпка хорошая. Одиночные такие растут в основном. полтора часика я походил погулял по лесу сейчас чайку на дорожку выпьем и поем домой хорошо в лесу хорошо ну в принципе грибочек белых набрал на на маленькую сковородочку и хорошо сегодня на ужин будет жареха с картошечкой жаль конечно я хотел лисичек насобирать на самом деле ехал сюда с такой надеждой лисичек найти и сделать их со сметанкой с картошечкой но что-то вообще не встретил ни разу ну хорошо набрал белых сейчас покажу сколько Ладно, друзья, я погнал домой. Всем хорошего настроения. Ходите в лес, собирайте грибы, ездите на рыбалку, берегите природу. Всем пока-пока.